вообще коллеги надо сказать, что мифы штука очень сложная, несмотря на всю их сказочность, поверхностность, легкость, а все почему? потому что миф мы знаем от людей, то есть это не боговдохновенные книги, они никогда не боговдохновенные, а если даже они и боговдохновенные, то все равно проходят через уши некоего человеческого существа, и нет уверенности, что у этого человеческого существа абсолютно совершенное сознание вот абсолютно совершенно сознание. Он все равно пропускает это как-то через свой ментал и как показывает практика, несмотря на внятную диктовку, все равно умудряется что-то переврать, дополнить от себя, что-то добавить, а что вообще, а про что-то в принципе забыть, да, что сильно искажает нам понимание. Но информация, которая отражается здесь, да, она, не может допустить, чтобы она была отражена не в полном объеме. Если информация, которая течет к нам, видит, что она отражается каким-то краем, и через разум этого человека, летописца, пророка, жреца, Ириля, как угодно называем, но все равно человеческого сознания мы не можем быть уверенным, что она отразилась полностью. И система, передающая информацию, видит, отразился лишь отпечаток, какая-то грань, но не полностью. Но не полностью. Есть лакуны весьма приличные. Начинает передавать в другое сознание, и в другое сознание, и в другое сознание. И тогда все в совокупности они формируют единую более или менее целостную картину. Но даже когда мифы передавались в древнюю языческую эпоху, они все равно отражались через ментальное пространство человека, который в большей степени связан не столько с богом, сколько с людьми. И его ментальная картина мира она формируется этим окружением, своим окружением, а энергетические информационные каналы, которые он получает от богов и от природы, они лишь делают ее не такой, возможно, жесткой, а, возможно, более, скажем так, разнообразный, но тем не менее все равно информационный поток, преломляясь через ментал повествователя, отражая, пытается каким-то образом проявиться в отраженной реальности, сделать ее понятной, эту отраженную реальность. Вот так в мифы проникают информация, которая не является правдивой как бы с точки зрения анализа. Например, в каждом пантеоне, в каждом более или менее развитой системе мифологемы присутствует родословная богов. Да, то есть кто чей сын, кто на ком женился, кто, на ком, кто от кого родился. То есть это очень важная информация. А все почему? Потому что она параллельна с человеческой жизнью. Там тоже есть мамы, папы, да, родственники, дети и так, далее, и, так далее, и так далее. Таким образом находим параллели. Да, вот в этих во всех этих системах находим параллели. И если есть параллели, значит есть и цепочка, есть момент взаимосвязи. Но правильно ли определена эта параллель? Может быть, она определена лишь только потому, что в картине мира повествователя просто не находится такой терминологии? Ну, например, представьте себе такую картину. Есть, например, Годи, да, вот жрец северного пантеона, Годи называется, он связывается по каналу прямой связи с Богом Одином, например. Дравы у них тогда были простые, с богами они были на ты. беседовали с ними так, запросто, и вот эта запросто беседа формируется приблизительно следующим образом. Гуди подают запрос, вот Один, вот скажи, вот Бог Тор, Он кто? Один описывает бога Тора как свою проекцию, да? то есть большое отразилось мало, выполняет лишь одну функцию какую то большой силы. Персонифицированную функцию, способную на самостоятельные поступки, на самостоятельные решения, на абсолютно законченная система, самодостаточная особо существовать как внутри разума Одина, так и вовне его такой прообраз человека. И отразить он хочет этим пониманием, да, это моя ипостась, то есть одна выделенная система, одна грань. Но в ментале угоде слово ипостась не находится, ну нет пока еще. Да? А находится слово сын, близкое по смыслу, то есть мое проявление. Да? И, вот эта информация о том, кем Тор приходится Одину, как часть, малая, часть большого, распаковывается в разуме Годи как в понимании сын, потому что это слово есть в ментале, Так он и фиксирует. Тор, сын Одина. Хотя подобная ошибка сразу видна, и Богам она тоже сразу видна, и, соответственно, следующий миф акцентирует внимание на то, что у него другой папа, Фамилия у него другая, и мама у него фамилии тоже другая. И вообще они как бы находятся выходцы из одного мира, которые вместе начинали эту революцию, о которой мы будем говорить с вами немножко попозже, на равноправных условиях. Но в силу договора они вошли один в другой для того, чтобы так друг друга взаимодополнять. Но изначально это самостоятельные разумы, как бы не родственные друг другу. Поэтому один миф может легко опровергать другой. И даже не то, чтобы опровергать, а уточнять отрицание, наверное, вот так, да? более раскрывать, что вот этот термин не совсем верен, потому что все-таки есть дополнительные факторы, которые этот термин умаляют, но какой-то гранью нельзя сказать, что это истина, а это ложь. Нет, это не ложь, но это не полная правда, то есть не истина, она не отражает абсолютно всё. И вот таким вот образом и складываются мифы, поэтому если взять, например, всю мифологему тоже северной традиции, или, например, той же греческой традиции, очень сложно уложить ее, во-первых, в хронологию, то есть у них вроде как какая-то хронология идет, потом опа, все рвется. Да? И уж тем более это не укладывается в человеческую хронологию, хотя человечество отчаянно пытается всунуть свою временную линию во временную линию богов, что позволяет им сделать из богов людей, то есть героев, и очень много в свое время было информации о том, что именами скандинавских богов на самом деле назывались герои, герои-выходцы из Трои или из зарастризма, то есть параллели находили огромнейшее количество, что это были люди, это были переселенцы, да, которые принесли новые культурные какие-то традиции, которые возможно как войны завоеватели шли, но тем не менее они все равно были люди. Таким образом они выстраивали параллели человек, бог, человек, человек суть одно. По сути, мы говорим о том же самом, мы говорим, что ты и твой бог суть одно, но почувствуйте, что называется разницу. не вообще человек и вообще бог суть одно, а у каждого свой бог, суть одно, но как Тор в Водине, человек в своем боге. Он может быть самодостаточный, физически законченной оболочкой со своей жизнью, со своей судьбой, со своим характером, со своей душой, со своими нравами, со своей глупостью и со своей умностью, но он не перестает оставаться частью вот этой вот большой силы, хотя действует самостоятельно и не понимает, что окружающее его это его бог. Просто реальность через его ментал распадается на такие пиксели, которые мозг, с, допустим, с христианской матрицей или с какой-то другой, чужой матрицей собирает по-своему, отражая уже не поток информационный своего бога, а матрицу, которая абсолютно не соответствует и искомой реальности, потому что здесь произошло двойное отражение. Поток отразился в ментале, из ментала он отразился в матрицу, матрица распаковала в реальность.